Сегодня за 2 часа мы будем строить настоящие зоопарки с животными. Посмотрим, у кого получится самый крутой зоопарк с самыми крутыми животными. Я построю хижину с пингвинами, епте. Наверное, у вас получится очень даже крутые зоопарки. Посмотрим. Всегда мы начинаем битву строителей с эпичного салюта. Сегодня мы отправим в космос этого огромного Зега. Поехали. Вау! Wow, uh -huh. Вот это да! Зег! The... Начинать строить. Каждые 30 минут я буду ходить и смотреть, что вы там построили. И в конце мы будем оценивать ваши постройки, смотреть ваши постройки и все такое. И жить в наших постройках. Да. 30 минут прошли и как я обещал я буду смотреть что вы тут делаете зоо фокс леса из зоопарка тут есть снег трава и забор через который я могу перепрыгнуть а значит я могу сбежать а лисы не смогут да они же все разбегутся и все ну ладно туалет стальной это касса. Ну да, касса и туалет, в принципе, очень похожи. Страшные клетки, он посадил их в клетку. Ну как же плохо. Не могу, Сол... все, у них будет центр, где они могут гулять. Потому что я сам лиса, а я на свободе, поэтому я сбегаю. Здесь у нас есть кролики, они кушают морковку, а здесь у нас есть лисы, они плачут. Они спят, они спят. А, вам не показалось, что они плачут. Ух, почему ты так печально смотришь на все вещи? Я драматизирую. Потому что Фа-Портал явно что-то задумал. Он их посадил в клетку, они сидят в клетках не понимаешь, если ты был в реальном зоопарке, ты бы видел еще хуже. Да. Они там в машинах сидят и в клетках одновременно. И скажу так, зайцы так-то сидят в маленьких клетках. На свободу, лисы! Ва Буф! Выходите скорее, не бах! Выходите, кролики! Почему так они не красиво, торопятся? Нет, они я спят. понял, ты им дал какое-то средство, и теперь они даже двигаться из-за тебя не могут. Они спят, не понимаешь? Нет, люби я... не меня, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, я тебя тогда загрызу. Так, Агуша у нас тут что делает? Агуша, привет, ты что делаешь? Привет, привет, я делаю лиса, я делаю зоопарк из, лес, из лесов. Почему вы все лисов делаете? Лиса красивые. Почему, Агуша, у тебя лиса такая жирная? Это лиса, которая наелась патрушкой. Во Вообще-то, барьер только для одного пингвина. Вот он маленький. Тут будут пингвины жить? Да. Один пингвин. Это Королевский один. пингвин. Нет. Императорский Еще один пингвин. Подожди, это ну, другой вид пингвинов. Это мазд-пингвин. Импера... Я настоящий пингвин. Да, ты императорский пингвин, а он маздовский пингвин. Такие вообще бывают. А? Смотри, ты там построил зоопарк для пингвинов, он тоже зоопарк для пингвинов построил. Ну да, что мы же Он пингвин. Что ты имеешь против пингвинов? Он сделал горку для пингвинов. Еще он сделал тортик для пингвинов и бассейн для пингвинов. Еще да, этот, делают... подушечки. На которых будут спать пингвины Да Еще он делает самого пингвина Это как, пингвин делает пингвина? Да Как это? Вот такой процесс рождения пингвинов Не знал что ли? Просто кнопку не трогай Не трогай, осторожно Ну конечно Сейчас опять задышку я думаю, я подорвусь, а там мой сосед подорвался Делаем клетки и... Зачем вы все строите клетки? Это же талисман. Нет! У нас, не клетки, у, нас, ух, у нас не клетки, у нас! У нас не клетки, у нас вольеры. А вот тут делаю здание, чтобы тут пингвины жили. О. Меня скидывают видео, как правильно съесть кин... как правильно съесть пингвина. Знаешь, что я им могу сказать? Ну. Искусственный интеллект сказал, как приготовить суп из лисятины. А вот тут будет посередине фонтан. Фонтан? Да. Это все, что вы построили за 30 минут, и мы придем к вам еще раз. 30 минут прошли, сейчас я буду смотреть, что вы тут построили. Так, это вольер э, с вот такими вот чудесными пингвинами, которые без хвоста. Я это вид засту. пингвинов Mazda. И вот, здесь есть вот такой вот небольшой водоемчик для них, бассейн, который я построил. Э, здесь есть три пингвина, которые пытаются прыгнуть, которые плавают и которые, да, уже сушатся. А вот здесь вот и пройдемте за мной, любимки Угей. Так, а здесь вот они ест, едят конфеты. Да. Знаешь, тут уже здесь... можно в прятки играть. Вот ты встань и не двигайся. Даже не, незаметно, нет никакой разницы. Вот ты и он. Ну вот, я же говорю, это супер пингвины. Вот здесь тоже небольшой водоем. Здесь сигара, на которой лежит пингвин. А почему он лежит? А потому что он, он э, думает о чем-то. Ну а здесь вот, да, здесь вот горочкой. Так, ну теперь пингвин. Императорский пингвин. Так, императорский пингвин. Это ты расскажешь про свою постройку сам? Да, все это время я, ну, устроил вот этого пингвина. А тут рыба, тут горка, но она не изменилась. Тут льдины, ну льдины, да, вот. Маленькая льдина, маленькое озеро замороженное, вот зэк, вот зэк в честь тебя. Смотри, короче, ты где? Смотри, у нас тут вот такой, у нас стало тут покрасивее. Мы потолок сделали. У нас появился Atomic Heart целый тут. Тут будет кладовка. И тут можно попить водички, если хочешь. Странная вода? Ну ладно. А что тут фонарный столб делать должен быть? Фонарные столбы, это для освещения. На них типа лампы. Ага, и их прям внутри, да, доставить? Тут у нас да, да, да. красный ковер. Элит... По которому могут ходить императорские пингвины. Я тебя не впускал, пеннер. А, дойдёмте дальше. Так, смотри, здесь у нас продолжается туннель, и, и вот здесь уже в клетку в согласен. Почему они в таких мрачных клетках? Вот я тоже Потому... ему говорю. Тут зима, столько стало холодно, то что они повалили елку и зазвитили костер. Давай вот ты этот будешь этот, вот, луком, ты. вот этот, вот этот, потому что он сидит какой? такой крутой. Хорошо. Добро пожаловать в мой зоопарк. А, тут я делаю лого, вот. Тут я им сделал горку, вот. Тут я им домик сейчас сделаю с кнопкой. Тут Пока что еще не работает фонтан. А вот. Тут окей? жираф, странный какой-то. Это жираф-змея. Нет, сказал бы там динозавр. Зо... Это же зоопарк. Вот, а это животное. Динозавры <сос> не животные. Что? А, а, ну это динозавры. Динозавры это рептилии. <сос> ну вот. Это лошадка. Вот. Такая Моя. большая лошадка. Да, я ее у этого. Как там его? Дра... Добрынища Никитича да. Смотри пингвин, какие тут пингвины клевые, Даже круче твоего Сам Очень похожи были да. вообще Ну да, пох... похоже Это самодельные пингвины, я их ниоткуда не воровал Прям, прям, прям. Они, они... Ну, Вот именно, ты их не воровал, ты их даже не звал, а я их всегда могу позвать А я их не звал, они сами ко мне пришли Но Они, они знали, -то... То, что у меня удобнее дом Ну они ко, ко могут... мне тоже приходят это, это игла такая, типа, домик А, игла? Ну иглу, короче Вот, иголка И все. И всё Кажем, клеткам нет Здесь у нас имеется... Лиса. Страшно, мне кажется, тут <сёк> <сёк> Это те самые лисы, про которых Арконус в своем городе говорил. Двадцатитонные <сёк> лисы, которые атакуют <сёк> город, и, и от них надо отбиваться. У них зеленый глаза под... <сёк> вот <сёк> этот <сёк> может быть еще нормальный. Нет, он, он, он, он, он, Пингвин, стой там. Он хочет съесть пингвина, и он вот так прицелился. О, смотри, эта лиса взяла палку, чтобы... Прибить а? тебя. Почему именно меня? Вот скажи. Потому что самый маленький меня она не прибьет. Они агрессивные, у них зубы есть, представляешь? Мы проходим сюда и видим лисы, которые живут у нас, то есть он там на полянках в лесу. Там есть у, вот этот лис, ух. Можно на тебя тоже посмотреть. Дай, дай, дай, да, дай вот посмотреть проходим, на самого да. себя. О, вон, смотрите, даже в очках крутых. Вот это ух. А меня не сделали, у меня по этой депрессии. Тут есть сидящий лис, который сидит вот тут вот. Помимо тебя, здесь есть обычные стоящие лисы, которые стоят. Лис мне так прям в душу смотрит, как Смотри. будто я, я ему что-то сделал, как будто туда вот, не ходи, не вот, вот. а? не ходить туда не ходить. Там, Агуша, туда. ты как мог? Ладно, давай досмотрим твою постройку, а потом взорву. Не было костра, в итоге они срубили елочку и зажгли ее. У тебя лист слишком умный, они его подожгли. Если ты сейчас предложишь вариант с палочкой, где ее надо тереть, то тут не подойдет первое, это потому что тут холодно. А, а второе, потому что тут у них лапки. Во-первых, эти какие они толстенькие. Они вот так вот дерево взяли, и вот так вот его оттолкнули, и оно упало. И поел перчик, Лиз поел перчика, у него рот, очень странный зоопарк Куда пингвиня подел, <понёс>, стой <куда> Надо его спасти отсюда, а то они опять его зажарятся У Агуши 39 очков, и за то, что он смотрел в Шварц и обещал плюс 1 балл, так что... <куда> Это зоопарк пингвинов. То есть, да, это... идите Мы тут консультанты. здесь огромный а ну пингвин, который говорит, что надо зайти в Да, Много конфет... тут... Торт. да. Которые, которые в прошлом видео. Они были еще маленькие, а сейчас они уже выросли. Теперь здесь... первый большой отсек проходим. Так. Вот пингвин такой. Еще два крутой. Пингвина. Вот еще один пингвин. Так. Закрыли. Пингвин, беги, пингвин, беги! Вот это Всё прям получалось. хороший отсек, большой. Пройдёмте в самый главный отсек, это вот большой отсек такой. Это пингвины. Вот здесь, короче, пингвин старт с тортиком либо еда. Эм, э, вот здесь пингвины на горке катаются, так же, как и мы. Катаемся на горке. Это горка, которая работает без стульчиков. Ну да, только у пингвинов она хорошо работает. Здесь <свят> пингвины делят конфеты по пингвинам. Есть такой прекрасный, прекрасный водоемчик маленький. Вот тут вот. За, за этой, за ватрушкой. И еще вот здесь вот такой небольшой бассейн тоже. Здесь э, три пингвина. Это Есть вот такая вот штука. Сказка: три пингвина. Да. Да. И вот еще, смотрите, смотрите, вот здесь еще такой прекрасный заборчик. И пустое место. Вот забор. Какая-то дырка, в которую я пролазил. Где? Где дырка? Я под горкой теперь. Отойди, ватрушка. Да, это для уха логово. Это специально так и задумывалось, это прекрасный такой заборчик с пустым местом Ну, в общем, вот, вот, да, моя постройка И вот еще, кстати, я забыл про мечи упомянуть Это, чтобы, если на нас напали лисы, то мы их быстро порезали, да, и, и этот, и поджарили А это кто? Почему он Он, он смотрит на потолок, это пингвин вот надо переворачивать пингвинов. Где тут переворачивать пингвинов? Ну, давайте оценим это пингвинское царство. Вот ну, этот зоопарк. Так, получается у тебя 41 очко. Так, а теперь мой вольер, да. пингвинский зоопарк. Тут? У нас пингвин спит. А, а, а, чтобы на него не. Да, да, да. Это вот, чтобы на него не капал дождик, такая, ну, типа крыша. Тут сидит Зек, наблюдает за этим всем и улыбается. Ему очень нравится вот. А, значит, 10. он стоит 10. А вот тут катится пингвин сборки, а тут его ждет другой пингвин. А, тут озеро, в которое они должны прыгать, но но они в него прыдут и будет им плохо. Да, мне. Было... Давайте оценим зоопарк императорского пингвина. Плюс один импера... Да, у императорского пингвина императорская оценка. 45. Плюс один 46. 46. Это зоофок. Скажем, клеткам нет. Ладно. Тут у нас очень много лис. Лис, который вбился в снег. Лис, который отдыхает. Лис, который еще больше отдыхает. Лис, который спит с палкой, чтобы ударить кого -то. Еще один лис, который хочет съесть зегу. Еще один лис, который спит. И другой лис, который смотрит на лиса, который спит. О, как, как, как он на дерево забрался. Видишь, у этого лиса голова тут, да? Смотри, это, это продолжение этого лиса. Это так. <с içinde> он, он, он телепортнулся, он, короче, закопался вот здесь вот, тело вот так вот свое проковлял, и вылез вот здесь. Давайте оценим это. 43 очка и плюс 1 очко за шорт, это 44 очка. О, впервые в постройке нормальная табличка зоопарк. Одни лисы до пингвины, лисы да пингвины, а тут зато кролики. Ну ладно, значит, бесплатно, раз никого там. О, здесь прям вот так проходишь, и тут кто-то. Красота. И большой ух с табличкой красный. А у меня есть вопрос. А как рыба плавает там, где ух? А что тут такой вопрос? Писаться. Писаться. А и, и тут а, по отдельности сидят зайцы и лисы. Но в одной комнате есть лисы и зайцы. Зайцы Они... лиса? Должны съесть зайцев. Нет. Это а... зайцы должны съесть лисов. Тут зайц больше лисы. Лисы. Нет, наоборот. Смотри, ух. Тут, тут зайцы, а тут лисы. Не, вы тайна знаете, если вы поняли, лисы дрессированные, и они обучены у что лисы, кажется, у лисов что-то есть, мне кажется, у лисов какая-то тайна есть. Так... Тут спят два лиса, лисенка, а здесь нет, спят нет. два зайца. Хотя, мне кажется, этот заяц и спит, и морковку кушает одновременно. Так, так очень вкусный здесь ковер. Согласен. Так, он стату башни. статуя меня есть, это хорошо Давайте оценим этот зоопарк В По у тебя 43 очка и плюс за шорт 24 Юрского периода, заходим Тут есть динозавры В этом зоопарке есть э, это, Капибара Мы видим, это, это жирафы Это динозавры, это диплодок вообще. Это жирафы, он сам заявлял, что это жираф А это конь. Кони Ладно. Здесь у нас есть касса. касса, касса, касса, касса, касса, касса, касса. Вытрувка на кассе. И я сейчас буду за, за кассой. А здесь холодильник с пингвинами. Чтобы им холодно не было. Ой, О, вау, дом прям по размеру. А, это дом для пингвинов. В холодильнике живут пингвины, у них есть своя горка, свой домик, еще один свой домик. Вот это непонятное, странное что здесь есть жирафы и кассы Передаю привет модератору Николе и Артиплейзу И даже всем моим друзьям, которых я нашел на сервере Реулгеймс Так что да, всем привет э, Передаю привет Персику и Кириллу 2.8 Передаю привет модератору Николе Передаю а -а! привет ГМР Деду Короче, у нас есть дискорд сервер, в котором можно попасть в видео Вы, По ссылке в описании можно зайти на На этом это я... видео заканчивается Всем спасибо, всем пока. Пока-пока, пока-пока, пока-пока.